И дождались взлудно-яздых дней. На темно-сером фоне мы с радугой Откуда вы здесь? Здесь вас никто не звал. Пора звонить, звонить, где готово. Да это сила, у которой нет конца, Так нахрен да мудро жить в лабиринте, молодца, я. Yeah. Мы не скот, и нам не нужен господин. Тогда у каждого своя неправда, Факт все равно один. И я буду петь, как пламя плачет на ветру. Я писал тебя сердцем, я сердцем сотру. Я не ходок вдоль пустых голодных троп, предназначенный мне гроб Я не хочу быть камнем в вашей стене Я не хочу быть трупом в вашей войне Я не хочу маршировать в одном строю Вы идите, а я еще стою С пятачком поделить большой-большой секрет. Продам они завтра, и вчера, При дороги в общем, нет. Остались брачные игры в вечной мерзлоте, Ассортимент святых, и все они не те, Остались в крест. Заносы по плечам, но я отказываюсь верить этим сытым сволочам. Я отказываюсь быть камнем в вашей стене, Отказываюсь быть трупом в вашей войне, Отказываюсь баршировать в вашем строю. Идите дальше, а я еще свою я... Стене. Отказываюсь быть руппом в вашей войне, отказываюсь маршировать в вашем строю, Идите нахер, а я еще спою